Здрасте. Салтанат. Айхана. Сима. Чивка. Раяна. Канакей. Здравствуйте, меня зовут нет. Байдур. В Кыргызстане. Планета Земля. В кейке. В Караконе. В Кыргызстане. Пешкекпайк. Президент. М -м папа. А это Атабаев. Аллах. Мама, мама думает. Аллах. Папа. Потому ну, что папа мужчина, он как бы глава семьи. <как> папа. Он большой. Папа. Почему что он начальник? А Пашка. Потому что она старше. Лекарства. Mm, надо быть ждаёвым. <связываем> э, заниматься спортом. То, что она умная. Mm, за то, что он женился. Почему что-то да, она его любовь. Потому что она красивая, умная. За все ее дела, за то, что... за то, что она красивая и за то, что она его понимает. Их тоже надо побить. <связывая> надо слушать. Надо, чтобы дети тебя хорошо вели. А -а -а. Взрослые, пожалуйста, не бейте детей.